Друзья, всех приветствую! Смотрите, если вы заходите в свой кабинет и видите такой красный баннер, не надо переживать, это значит, компания просит сменить ваш пароль. Что для этого надо сделать? Выходите из своего кабинета, нажимаете «Клик-хе», вводите свой логин, Нажимаете «Подтвердить». Еще раз. И на вашу почту приходит письмо. Оно может быть в разделе «Спам». Приходит оно через минуту, может через 10, может через 15. Просто нужно подождать. Заходите на свою почту, видите что просит поменять пароль, нажимаете «Изменить пароль». Ставите новый пароль. И по новому паролю уже заходите в свой кабинет. Как видите, ваш баннер уже исчез. С вами была Оксана Смирнова. Всем пока!